Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Сегодня я составлял список направлений, которые можно взять за основу именно для, как фундамент для каких-то своих собственных достижений, для какой-то уверенности и так далее. И понял, что, в принципе, зачем вставлять. Это, по сути, вся жизнь. Каждая грань жизни может стать точкой опоры, а может стать точкой проблемы. То есть это зависит от нас. Здесь, в общем-то, надо э, достаточно глубоко начинать с себя, выстраивание своего внутреннего мира. Тогда ты можешь каждый элемент жизни превратить в точку опоры. Ну, к примеру, семья. Семья же для многих это действительно точка опоры. А для еще <смех> такого же количества людей, она может быть даже и больше, это точка проблемы. И так далее. То есть во всем можно получить и проблему, и успех. И вот надежную точку опоры. Мы с вами рассматриваем именно те, точнее даже не те грани жизни, а Такое отношение к ним, такое понимание грани жизни, которое позволяет эти грани обязательно сделать точкой опоры. Вот мы открыли с вами тему качеств. Как я уже сказал, их много и можно было бы только этим заниматься, но мы будем все-таки менять темы, менять направление, чтобы вы сами творчески подходили, подыскивали какие-то новые направления, новые грани. И если, кстати, у вас возникнет вопрос какой-то в какой-то своей собственной точке опоры, то есть вы, может быть, увидите что-то, и как это можно, у вас возникнет вопрос, и как эту грань можно сделать не точкой проблемы, а точкой опоры, вы пишите. Мы с вами вместе будем каждую грань жизни, а она бесконечна, мы будем с вами превращать в такую надежную, успешную, радостную, счастливую точку опоры. Итак, сегодня мы коснемся еще одного направления, а их как я сказал очень много, это направление отношений мужчины и женщины. Это действительно точка опоры и это действительно проблемная точка точка напряжений. Так вот, здесь как раз все и проявляется. Здесь проявляется все то, что мы рассматривали ранее. Как в тебе заложены вот все предыдущие наши уроки вот этой рубрике точки опоры. В том числе и качество, в том числе и зрелость, ну и так далее. Но тем не менее, я бы отдельно хотел сказать об этой точке опоры. Это действительно очень важно иметь сегодня рядом такого человека, желательно другого пола, который, с которым ты можешь поделиться какими-то своими вопросами, проблемами, можешь просить, попросить помощь и так далее. То есть человек, который наравне с тобой понимает жизнь, который твой единомышленник, который уважительность любовью относится к тебе, и ты, соответственно, испытываешь к Нему уважение и любовь. То есть вот таки, на такой почве создать точку опоры очень легко и очень важно. Поэтому чем тяжелее времена, надо не уединяться, а наоборот, восстанавливать связи, находить тех, с кем вам действительно по пути в этом непростом в этом непростом бушующем море жизни. И э, я бы вам предложил э, сегодня вот как раз посмотреть на отношения мужчины и женщины, как на очень мощную, очень такую эффективную точку опоры и начать смотреть восстанавливать отношения, которые разрушены, улучшать те, которые есть, создавать новые, которые позволяют вам находить все новые новые возможности укрепить себя, свою жизнь, уверенность, убрать страхи и так далее. Вдвоем всегда легче переносить какие-то трудности и так далее. То есть Включитесь в этот процесс, не говорите уже, да я все сама, я сама, я сама всего достигаю, мне никто не нужен, и у меня есть другие э, точки опоры, как деньги, деятельность, бизнес и так далее. Все это временно, все это может уйти, и сегодняшние события могут все это развернуть, мы еще будем говорить и о деятельности, и о деньгах, а вот сейчас я просто предлагаю вам уважаемые друзья, милые женщины посмотрите на свое окружение, прям посмотрите на свою жизнь на свою жизнь и сделайте спираль любви вот есть у нас такая практика которую мы используем в наших тренингах это спираль любви, когда вы Вспоминаете, начиная с детского сада, свои отношения с противоположным полом. И каждое воспоминание, где есть какая-то проблема, где есть что-то нерешенное, осталось какая-то обида или вы кого-то обидели, вы переиграете, проживите по-другому, подарите любовь, подарите ласковое слово, э, извинитесь, попросите прощения и поблагодарите за тот процесс. И так с каждым поступлением вот по этой спирали пройдите до сегодняшнего дня, по всем отношениям с противоположным полом. Это сделайте эту практику, сегодня прям сделайте эту практику, и у вас значительно улучшится настроение, у вас значительно больше появится уверенности. Мало того, это позволит гораздо лучше построить отношения с теми мужчинами, которые у вас есть, или подведет вам мужчину, который, с которым вы дальше пойдете по жизни. Так что, друзья мои, найдите точку опоры в отношениях мужчины и женщины. Это очень мощная точка опоры.